Привет! Заметил, что видеоуроки по анимации Instagram Stories воспринимаются на канале хорошо, но регулярно появляются базовые вопросы по инструментам программы After Effects. Я решил записать серию уроков по работе с программой с самого первого открытия. До, к примеру, анимации иконок или тех же Stories для Инстаграма, либо динамическая обложек vk ВК. Если ты поддерживаешь идею записи подобного списка уроков, то ставь лайк под видео и пиши комментарии. Теперь перейдем к самой программе. Вам нужно скачать программу After Effects 2020 года, можете установить реальную версию сайта официального Adobe, купить ее, если есть возможность, либо найти на время, по крайней мере, пиратскую версию, чтобы тренироваться. Думаю, здесь труда не составит, объяснять, как это сделать не буду. После открытия программы, программа, кстати, должна быть на английском языке, потому что на русском языке уроков не так много по ней, в отличие от Photoshop, поэтому ставьте именно на этом. У вас откроется вот такая вот панель. Может быть, выглядит вот здесь, вот так вот. Находится справа композиция и футажи. Просто поставьте вот здесь стандарт. По центру находится область передосмотра. Здесь будет показываться наша анимация. С левой стороны находится проводник. Тут будут находиться все файлы, на которыми мы работаем. Картинки, музыка, видео и так далее. Снизу у нас панель слоев, практически как в фотошопе. А с правой стороны таймлайн. Именно на таймлайне мы будем творить нашу анимацию. Любая анимация в After Effects начинается с создания новой композиции. Чтобы создать композицию, нажимаете вот здесь прям эту кнопку, New Composition, либо Ctrl-N. На маке, соответственно, Command-N. Здесь мы задаем имя композиции, назовем анимация 1, без разницы. Preset. Это предустановленные настройки нашей анимации. По умолчанию стоит HDTV 1080 на 25 кадров. Зачем это нужно? Ну вы, к примеру, можете задать размеры. 1080 1920 задать количество кадров, сохранить ее как предустановленную настройку. К примеру, для анимации Instagram, чтобы каждый раз вам не вводить новые размеры. Я оставлю по умолчанию 1920, ширина 1080 пикселей, высота. Далее. Это оставляем как есть квадратные пиксели количество кадров по умолчанию нам хватит 25 для анимации по крайней мере дизайн соцсетей это все оставляем как есть старт это начало анимации и duration это продолжительность анимации оставим на 10 секунд это часы минуты секунды и количество кадров цвет фона Давайте поставим такой светло-голубой. Все эти настройки вы можете изменить позже. Нажимаем ОК. Вот, у нас создалась наша композиция. Именно здесь у нас будет происходить наша анимация. Теперь, как видите, с левой стороны в панели Project, проводники у нас появилась новая композиция. Вот здесь вот. Здесь же будут находиться любые картинки, музыка и так далее. Все, что нам понадобится для работы. А снизу находится наши слои, здесь пока что еще ничего не создано. Давайте исправим ситуацию и создадим новую фигуру. Вверху находится панель инструментов. Я сейчас не буду затрагивать абсолютно все настройки, все окна и так далее, только то, что нам потребуется конкретно для этого урока. А в будущем, если видео вам понравится, мы разберем и остальные функции и возможности. Выберем, к примеру, инструмент Ellipse. Принцип работы такой же, как практически в любых графических программах. Если вы удерживаете Shift, у вас получается фигура ровная со всех сторон. Если Shift не удерживаете, то ее может плющить. Ctrl-Z также отменит действие. Создадим ровный эллипс. И теперь снизу в слоях у нас появился новый Shape. Shape Layer. Пока что скроем эти функции, нажав на вот эту стрелку. Так как и в фотошопе, разворачиваются папки, здесь разворачиваются наши слои с дополнительными настройками. Сейчас по ним разберем. Также пройдемся по инструменту, который часто используется. Это инструмент Selection Tool для перемещения наших объектов. Инструмент рука, проще вызвать, удерживая клавишу пробел, чтобы перемещаться по нашей композиции. Инструмент лупа, я использую колесико мыши, вперед-назад, либо Ctrl+, Ctrl-минус. Поворот, это пока что нам не нужно. Дальше, примитивные инструменты, примитивные шейпы. Здесь пояснение, думаю, не требуется. Круг, стан... э... звезда и так далее. Разберем позже. Инструмент перо работает точно так же, как и Photoshop. Текст, и вот это разберем попозже. Вернемся к нашему эллипсу. У каждой примитивной фигуры есть настройки вот здесь. Это настройки заливки. Можно выбрать любой другой цвет. Либо, к примеру, выключить заливку и оставить только обводку, то строк. Либо же сделать заливку градиентом. Давайте мы вернем нашу заливку обратно и включим дополнительно строк белым цветом. Здесь сдается толщина. Все, пока что основные функции нам сейчас не потребуются. Возьмем инструмент перемещения. Что теперь мы видим? У нас есть фигура, и с правой стороны находится какая-то точка. Зачем она нужна? Это anchor point, от нее зависит положение нашей фигуры. Не, наша фигура привязана к ней. Что это значит? Если мы возьмем, к примеру, инструмент поворот и начнем крутить, мы видим, что сейчас фигура вращается вокруг нашей точки, нашей точки привязки. Это иногда бывает полезно, но не в этом случае. Я хочу, чтобы у нас круг крутился сам по себе вокруг своей оси. Что нужно для этого сделать? Мы берем такую функцию, как Anchor Point. Вот он, Pen Behind. И перетаскиваем наш круг в центр. Вернее, нашу точку в центр круга. Чтобы у нас получалась точная привязка по центру либо по краям, нужно включить функцию вот здесь, Snapping. Готово. Теперь возьмем инструмент поворота и видим, что все окей. У нас круг вращается вокруг своей оси. Вкратце рассмотрим основные функции в параметре, в палитре слоев. Что здесь есть? У нас есть созданный слой. Мы можем переименовать его, нажав Enter. Круг. Дальше. Здесь значок глаза. Можем скрыть пока что наш слой. Включить-выключить музыку, если она имеется. В данном случае у нас ее нету. Значок сола. Если у нас множество слоев, вы можете нажать сюда, и у вас скроются все остальные слои То есть как глаз, только наоборот, скрываются все остальные, кроме него Замок, чтобы случайно не сдвинуть или не проанимировать ненужный нам слой И цвет нашего слоя Цвет обычно используется, когда у нас много-много слоев, чтобы не запутаться и понимать, какой слой имеет нужный нам цвет Вот здесь вот, удобнее будет ориентироваться в палитре Откроем настройки и видим здесь вкладки «Contents» и «Transform». «Contents» у нас «Contents» имеет у нас все шейповые фигуры. Да, сорян за произношение. Надеюсь, вы поймете и прочитаете сами, если что. И «Transform» имеет абсолютно все слои, включая изображение. Да, кстати, картинку можно легко переместить, просто перетаскиваем из проводника. Вот наша обезьянка. Мы ее уменьшим вот здесь. Удерживаем shift, чтобы это было равномерно. Откроем также параметры и видим, что здесь также есть transform, но контент нет, потому что он есть только у шейповых объектов. Да, кстати, на фоне у нас поет сосед, вам придется к нему привыкнуть, он каждый день поет. Так, обезьянку мы пока что скроем. Ну или давайте переместим ее вот сюда, чтобы она подглядывалась под угла. И попробуем создать нашу первую анимацию. Так, кстати, не разъяснил, что находится в контенте, в контенте. Здесь находится наша шейповая фигура. Все, что из чего она состоит. Она состоит у нас из самой фигуры. Вот, можем поскрывать. Из обводки строк. И из заливки. Мы можем также поменять цвет отсюда, к примеру. К этим функциям мы вернемся позже, просто чтобы вы понимали, что находится внутри под этой стрелки. Основную анимацию мы проводим по вкладке Transform. К примеру, я хочу заанимировать так, чтобы круг у нас отсюда прошел до этого края. Что мы будем делать? У нас есть основные параметры анимации. Это анимация по Anchor Point используется очень редко. То есть положение нашей фигуры относительно точки привязки. Кстати, точку привязки мы вернем сейчас в центр. Нажимаем на вот эту функцию, либо Y, и перемещаем ее в центр. По позиции, то есть по положению, можем крутить полонки как здесь, так и перемещать саму фигуру на композиции. Scale, масштаб. Поворот. Причем первая цифра означает количество... Вращение вокруг, а вторая градус поворота. И опасности непрозрачность. По любой из этих функций мы можем произвести анимацию. Сейчас мы сделаем по перемещению. Кстати, у них есть горячие клавиши. Если хотите сделать, быстро выбрать нужный параметр. К примеру, перемещение position это P. Эти выбирается нужная функция. Масштабирование это S- Scale. Rotation поворот, R, Ну, почему-то опасности хотелось бы нажать O непрозрачность, это T. Пока что нам потребуется position. С правой стороны находится timeline. Чтобы заанимировать, нам нужно выставить точки. Ключи. Вот, находится слева от функции, например, position. Ставим первый ключ, у нас появляется вот здесь вот точка. На таймлайне. Вот, уберу, чтобы было видно. Теперь мы выбираем время, за которое будет анимироваться наша, наш кружок. К примеру, одна секунда. И перемещаем ее в сторону. Это можно сделать как вот здесь. Просто сдвинув его вправо, я зажимаю Shift, чтобы линия была ровной. Как видите, у нас появляется автоматически вторая точка. За одну секунду наш круг пройдет вот этот вот путь, который я сейчас. И ему отобразил. Смотрите. Нажимаем на пробел, либо вот сюда вот на play. Вот наша первая анимация. Поздравляю. Пробел. Ровно 1 секунда, ровно указанный нами путь. Я также мог указать путь вот здесь. По x, либо по y. К примеру, вот так. Воспроизводим. И круг движется вниз по диагонали. Все довольно логично. К примеру, проанимируем по непрозрачности. Вы, кстати, можете задавать сразу несколько параметров, ключей, по которым будет происходить анимация. За одну секунду, к примеру, у нас круг будет полностью пропадать. Мы ставим точку. Здесь ставим 0%, а здесь 100%. Ключ он выставит автоматически. Все, круг наш пропадает. Точно так же анимируется и по повороту, включим обратно их. И по масштабу. Ключи можно перемещать, копировать, Ctrl-C, Ctrl-V, либо выделять и удалять. Delete, либо Backspace. Сейчас у нас линейная анимация. Что значит линейная? Наш круг на всем своем пути не меняет скорости. Обычно линейную анимацию не используют, вместо этого используют какой-то... Постоянное изменение скорости так выглядит более интересно и реалистично. Продублируем наш круг, пока что уберем ключи. Чтобы продублировать слой, нажимайте Ctrl D. Один уберем ниже. Вот у нас два круга. Покрасим нижний в другой цвет. Давайте уберем строк, мне он не нравится, отключим его вот здесь. Окей. И перекрасим нижний круг из синего, к примеру, зеленый. Окей, верхний. Слои, кстати, также можно перемещать между собой. Сделаем анимацию по позиции у обоих кругов. Мы можем выделить их сразу здесь в группе, нажать P, Position. Выставить точки. Автоматически вставится и там, и там, так как они у нас выделены. И, к примеру, на одну секунду переместить их вправо так как они у меня выделены перемещаются оба вот до этой точки воспроизведем как видите у них сейчас абсолютно одинаковая скорость чтобы сделать не линейную анимацию а чуть более интересную мы выделяем нужный нам слой второй position выделяем ключи, жмем по ним правой клавишей мыши и ставим keyframe к примеру на easy-easy я нажимал правой клавишей мыши вот сюда. изи easy, easy. Как видите, у нас поменяли ключи внешний вид. Как сейчас изменилась анимация. Включим. Видите, синий круг у нас сначала идет медленно, затем ускоряется и снова замедляется. Я стараюсь ко всем ключам применять э, вот, вот такие вот эффекты. Задавать скорость различную, чтобы анимация была, не была линейной. Вы можете также вручную изменять скорость нашей анимации. Для этого открываем график. И как видим, у первого слоя анимация линейная, у нас просто идет тупо прямо. У второго круга у нас анимация сначала идет медленно, потом ускоряется и затем замедляется. Этот график вы можете изменять вручную, потянув, к примеру, вот за эти ползунки. Что будет сейчас? Сейчас у нас будет идти сначала совсем медленно потом резко ускоряться и снова замедляться включим раз два но по факту они у нас доходят до, до последней точки за одно и то же время сейчас мы создадим простую анимацию и закрепим пройденный материал пока что удалим эти слои создадим новую композицию control n я создам для инстаграма 1080-1080 пост. И в конце также покажу, как сохранять нашу анимацию. Все остальное оставляем как есть. Нажимаем ОК. У нас получилась вот квадратная композиция. Переместим сюда наши изображения, которые нам потребуются для анимации. Да, в первых уроках они будут очень простые, затем мы будем их усложнять. Анимация. Выделяем отсюда и перемещаем. Все картинки будут в группе ВКонтакте, в блоге. Может подписаться и попробовать повторить за мной. Это будет домашним заданием. Как видите, они у есть в проводнике, но пока что нету в слоях. Можем переместить. А, две обезьяны, нам потребуется одна. Убираем, выделяем и сюда. Все объекты переместились. Уменьшаем размер. Удерживаем Shift и тянем. Нам потребуется объект трава. Так, они выделены. Трава. Увеличим его. Я сейчас немножко ускорю видео и сопоставлю все картинки, как будет у нас выглядеть. Теперь продумываем наш сценарий. Изначально на картинке будет находиться трава. Затем появляться облака, они будут плыть слева и с правой стороны. Появляться дерево, оно будет вылетать у нас снизу. Солнце, и из дерева будет выглядеть обезьянка. Такая вот простая анимация, и как раз то, что мы сегодня прошли в уроке, нам потребуется как раз для реализации этой анимации. Все остальные слои я пока что скрываю, чтобы они нам не мешали, кроме травы. Да, кстати, я советую снизу создать еще дополнительный слон, слой с фоном, потому что иногда автор эффект глючит и не сохраняет фон, который находится у нашей композиции. Для этого нажимаем правой клавишей мыши New Solid и выбираем вот здесь фон. Возьмем пипеткой точно такой же. Не хочет отсюда брать? Ну ладно. Вот так вот. Окей немножко поярче будет и перемещаем его в самый низ траву включаем на первой секунде у нас начнется наша анимация сначала это появление облаков солнце пока что не нужно мы их включаем с первой до второй секунды хотя нет наверное с нулевой до второй секунды у нас будет появляться облака мы можем ставить точку сразу по завершению анимации. Например, вот здесь. Выделяем все слои и Position P. Ставим точки ключевые. Все, здесь у нас облака завершат наш путь. Хотя давайте сделаем, чтобы они шли до конца нашей анимации. Плавно и медленно. Что мы делаем? Мы выделяем наши ключи и тащим вот до сюда. Где-нибудь до седьмой секунды будет достаточно. Они будут плыть у нас, начиная с нулевой секунды. Причем я хочу, чтобы они плыли, начинали свой путь по-разному. Ставим вот это облако, перемещаем его в сторону. Это будет плыть вот отсюда. Второе облако отсюда и третье отсюда. Как видите, точки автоматически расставились. Включаем анимацию, пробел. Медленно наши облака начинают плыть. Отлично, то что нужно. Выделяем наши слои и сразу нажимаем F9, чтобы убрать линейную анимацию на, к примеру, Easy Easy. Либо то, что вам нужно. Здесь есть заготовленные Easy Easy, Easy In и так далее. Три штуки основных. После того, как появятся облака, вернее в моменте их появления, я хочу, чтобы где-то на третьей секунде у нас появлялось дерево. Выбираем слой с дерева. причем она будет выскакивать у нас снизу, с помощью поворота, не просто вот так вот, а крутится. Если я сейчас просто его закручу по rotation, так начиная вот с третьей секунды, ставим Air, Rotation, где-то за полсекунды смотрите если я сейчас крутить буду она у нас вот так вращается мне это не нужно я хочу чтобы она как будто бы с пола выскакивала что мы делаем берем Y, нажимаем anchor point в самый низ теперь точка привязки находится вот здесь и вращение будет происходить относительно ее и уже вращаем наше дерево вот теперь то что нужно проверяем пробел только наоборот Ctrl-X, вырезаем отсюда и ставим вот сюда точку. То, что я хочу, чтобы она изначально была снизу, а потом выскакивала вверх. Не хочет, отменяем. Попробуем просто перетащить. Снизу, вверх. Да, теперь отлично. И поменяем немножко между ними расстояние. Выделяем F9. Проверяем. Облака плавут, дерево вылезло. В эту же секунду у нас будет появляться солнце, чуть-чуть позже. Включаем наш глаз. Примерно через полсекунды она у нас уже появится, чтобы не пускать лишний раз его вниз. Я уже ставлю точку протейшн. Солнце. R. Ставим ключ. И вот в этой точке она у нас будет внизу. Здесь смещаем его вниз. Вот так. Так, не получилось. Ага. Зачем-то я нажал Rotation и пытался его сместить. Нам нужен Position. Position. В этой точке наверху. Возвращаемся назад. А здесь у нас будет внизу. Проверяем. Оплака плавут, дерево появляется и солнце. Все отлично. Чуть-чуть позже будет появляться на пятой секунде обезьянка. Включаем непрозрачность. Так. Ставим первую точку по позиции. Здесь она у нас уже появится, а вот в этой точке исчезнет. Возвращаемся назад и смещаем ее вниз. Выделяем все ключи и нажимаем F9, чтобы анимация была нелинейной. Позже вы можете также поправить все анимации на график, который я вам показывал. И проверяем. Что получилось? Смотрите, обезьянка у нас сейчас виднеется. Это част частая ошибка, мне писали в личку часто. Почему у меня... Как сделать, чтобы ее не было видно? А очень просто. Мы берем нашу обезьяну. Так. По позициям мы ее анимировали. И... Берем первый ключ Опасити Раз И опасити Два Вторая точка Здесь будет стопроцентная. Можно вот сюда нажать У нас поставится точка А в этой точке Нулевая то есть Она у вас Медленно-медленно появится Раз и вот так вот теперь все окей то есть в этой точке она у нас обезьянка не виднеется потому что опасности у нее на нуле стоит проверяем просвечивает я видимо не на ноль поставил опасности а на 3% был все на ноль смотрим идут облака появляется дерево солнце резко и обезьянка позже вы можете конечно настроить скорость анимации сдвигая наши ключи сейчас я этого делать не буду Думаю, для разъяснения этого достаточно. Теперь как сохранять нашу анимацию. Вам нужно скачать программу Adobe Encoder. Adobe Encoder. Вот так выглядит. Adobe Media Encoder. Без нее сохранить не получится. Или будет... Программа будет... Анимация будет очень много весить. Загружаем. Загрузилась наша программа, без разницы на каком языке, у меня она на, на русском Adobe Media Encoder. Дальше, возвращаемся в наш After Effects, нажимаем File, Экспорт. и вот сюда вот. Добавить в Adobe Media Encoder. Окей. Дальше открываем снова Encoder, у нас подгружается вот сюда вот наш, наша анимация. Чуть-чуть нужно подождать. Вот, отобразилось. Теперь вот здесь выбираем формат. Качество, к примеру. Да, здесь выбираем качество, а здесь формат. Можно сделать, к примеру, анимированный GIF. Но учтите, что качество будет сильно снижаться, если вы делаете анимацию. Потому что анимация не поддерживает такое количество цветов, как видео. Там максимум 256 цветов. Выбираем как есть. Тут мы жмем Если вы хотите оставить, чтобы так же, как и было Изначально выбираем вот этот вот, С атрибутами исходного файла Высокая скорость передачи Либо другой формат Я оставлю как есть, потому что у меня анимация квадратная И нажимаем на play Немного подождем Происходит обработка нашей анимации ниже После этого правой клавишей мыши Отобразит выходной файл у нас откроется наша анимация, в данном случае в формате видео. Готово. Вы можете ее грузить, либо изменить и сохранить также и в гифке, если вам потребуется. Все изображения я приложу, приложу в блоге ВКонтакте, ссылка будет в описании. Попробуйте повторить эту анимацию. В следующих уроках мы будем постепенно усложнять. Если идея вам понравится, вы поставите комментарий и напишите, напишите лайк. Наоборот. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно. И до следующего видео. Пока.